Объем моего контейнера 3 литра. Толщина кабачковых кружочков примерно 2-3 миллиметра. Добавляем к кабачкам 20 граммов измельченного укропа, 100 граммов порезанного кольцами репчатого лука, 20 штук порубленных ножом листиков мяты, 2 зубчика пропущенного через пресс чеснока, 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки сахара, треть чайной ложки черного перца, столько же красного острого перца, 1 столовую ложку французской горчицы и 3 столовых ложки 6% яблочного уксуса. Дальше закрываем контейнер крышкой и хорошо его встряхиваем, чтобы содержимое лотка как следует перемешалось. Затем отправляем кабачки в холодильник на 20 минут.